Четвертая часть по Одису. Снятие, запись, просмотр логов. В позапрошлом видео я показывал, как записывать логи с помощью программы VCDC. Там можно записать три группы параметров. Здесь гораздо больше, сколько душев угодно. Подключаем инженеринг, если его подключать в автоматическом режиме, он может некорректно считать все блоки, если выберет не тот параметр. Вот эти все параметры для Audi, ниже для Volkswagen можете найти с помощью интернета какой для вашего автомобиля можете методом тыка. Для Audi Q7 вот этот параметр 4L видите, сейчас все блоки отображаются верно если взять параметр неверный некоторое количество Блоков, отображаться не будет. Вот, допустим, дополнительный отопитель не отображается Пневма. Поэтому автоматическому режиму не всегда можно верить. Методом тыка найдете свою группу или с помощью интернета. Кому как удобно. Подключаемся. Вот видите, при верном выборе параметра дополнительный отопитель отображается, пневмо отображается. Чтобы вам было понятно. Возьмем электронику двигателя, берем, нажимаем измерительные величины, выбираем группы, которые нам требуются. Где смотреть, какие группы что обозначают, я говорил в прошлых видео. Напомню, в VCDC можно выбрать три группы. Здесь сколько душе угодно. Позже дам ссылку на программу, в которой можно удобно смотреть записанные логи. Потому что логи сохраняются в текстовом формате. И просто просматривать набор цифр. Тем более, если лог длинный, не совсем удобно вот видите отображается группы обороты коленвала температура двигателя давление воздуха и так далее нажимаем кнопку запись у нас пошла запись параметров параметры можно описать как стоя так и на ходу нажимаем, нажимаем остановку записи далее можете выходить с программы можете не выходить можете сразу просмотреть лог файл хранится он обычно в папке программы диск c Программ файл, инженеринг, диагностик протокол, висидиси. Файлы сохраняются в формате, как он там по-английски, ccv, что-то в этом роде. Вот видите, набор числовых параметров. Здесь отображаются группы, точнее номер блока, номер группы и конкретно окошко. Если кому-то удобно в таком виде, может читать в таком виде. Или переводить через Excel в графике. Одис сервис делаем по аналогии, выбираем группы, записываем. Единственное неудобство в отличие от того же VCDC то, что в VCDC лог-файлы хорошо вставляются в программу и читаются графически и визуально приятно. А для Одиса программы нет, потому что Одис записывает файлы в текстовом файле и файле HTML. Их надо переводить собственноручно через Excel и прочее. Выглядит графически, это неудобно, коряво. Но это в принципе вполне решаемо. Со временем я где-нибудь найду программу наподобие программы для чтения лог-файлов для ВСДС. Ну и выложу. Соответственно, поэтому следите за моими видео. Ссылка на программу будет. Сервис хранит лог-файлы вот в этой папке. Визуально, конечно, отследить, как каждую секунду меняется тот или иной параметр, довольно-таки неудобно. но не смертельно возьмем дополнительный отопитель ребасту Группы вторую, третью, четвертую. Самые нужные, самые ходовые для диагностики. Обновление ставите кому сколько душе угодно. Секунду. сейчас двигатель прогрет прогрет поэтому параметры сильно не меняются и баста выключена на данный момент как догреватель сохраненный лог, автономный дополнительный отопитель для удобства можно перескакивать сразу по синим ссылкам примерно так в общем работает это дело Учитесь записывать логи, как их читать, покажу в следующих видео.